Сегодня у нас 17 ноября 2015 год. На ответы очень многих зрителей моего канала хотел бы ответить вам, как правильно утеплять буртовую яму или самбурт на зиму. Вот видим мы с соломой, чайки с соломой мы видим прекрасно. Значит, высота утепления ямы. И бурта должна быть от 40 до 50 сантиметров в высоту. Обязательно. Это очень обязательно. Ну, ну и непосредственно добавить туда немного картона. И чуть-чуть немного листья. Листья совершенно много добавлять не надо. Сейчас мы залезем с вами в яму и посмотрим, сколько у нас здесь червя. Должен быть малек. Много должно быть малька. Ну, в принципе, уже я вам скажу, ночью минус 2, минус 3. Холодновато, черевь уходит потихоньку на низ. Но внизу он работает. Сейчас мы с вами посмотрим. И потом дальше я вам покажу, как правильно утеплять бортовую яму на зиму. Ну, а вот, вот это у нас вот под фрагментацию субстракт корм для червя. Так... Смотрим, что у нас происходит в яме. Не видим, что червячок вверху. Червячок еще вверху немного, да? О. Так. Смотрим, смотрим. Смотрим. Ребят, ну сами прекрасно видите. Червь есть даже осень, ноябрь месяц конец, Все равно присутствует. идем дальше. Так, малька вижу, малька вижу, ага. вижу червя, вижу червячка, вижу малька. Смотрите, что на осень делает калифорнийский червь, как он выбрасывает много-много малька. прекрасно просто прекрасно смотрим крупничок тут у нас угу. отлично лично видимо вот сколько здесь малька. ну в принципе ребята черви еще весь вверху а, вот смотрите сколько мулька в принципе он еще весь вверху в принципе холодать смотрите что здесь происходит Смотрите, сколько малька ребята смотрим вот вот что самое интересное мы прекрасно видим малюк очень много малька и практически он весь сверху ну, поищем еще червя, посмотрим вот, видим смотрим вот, вот, малька сколько. Сколько малька. То есть, ребята, его реально не сосчитать. Вы сами понимаете, что наша технология для рыб и сельхозхозяйств действует. Дамы и господа, сегодня 17 ноября. Смотрим. Борт у нас. Сделали вот такой вот буртик мы. Вот, видим, поливалочка поливали, но ночью был дождь. Ну вообще отлично смотрим смотрим смотрим что у нас здесь происходит так утепление первичное утепление у нас здесь получается сантиметров 20-30 соломы обязательно картон и по краю бурта я отобрал бегумус и заложил уже коровичий с конским навозом на край бурта для утепления бурта с краем так смотрим дальше можем посмотреть на червячка не подпишись лазим на бурт и так пробуем поднимаем залому поднимаем смотрим первоначально так Видим, червячок еще на низ не пошел. Но в тот же момент присутствует и есть картон. Отлично. Отлично. Отлично. Видим, червь не очень сильно активный. потому как уже резко похолодало. Ну, черь присутствует даже, вот, видно коконы. Так, ну, червя сильно беспокоить не будем, потому как уже прохладно. Так, отлично. Заселение этого борта происходило конец сентября, начало октября месяца. Ну, хотя довольно-таки, я вам скажу, ребята, вот видите, череп активничает. Хорошо активничает. Ладно, не будем его беспокоить. То есть, как бы даже утепление в 20-30 сантиметров мы видим по борту действует. Ну, опять же, так я говорю, прошел дождь, Шел он сутки. И плюс перед этим было три ночи, минус 2, минус 3 градуса. Посмотрим, что здесь будет по весне. Видеоотчет я вам предоставлю уже по весне. Ну и зимой как бы сниму пару роликов. О, как здесь будет лежать снег. О, как здесь будет проходить ситуация обстановка. Так, ну вот тоже видим, да? В другом месте откопнули. Вот видим, у нас червь. Угу. Хорошо. Ну, я вам скажу, ребята, довольно-таки довольно-таки интересно ведет себя червь. Мне очень нравится. Вот, видно, она активничает. Несмотря на холодную температуру. Отлично. Вот, уже уходит. Убегает. Убегает, потому что на улице прохладно сейчас. Так, хорошо. Хочу вам показать еще одну вещь. Это вот. Я для мышей и для крыс Сейчас посмотрим Да, вот видим, ребята Видим прекрасно Вот, вот. То есть, видите, даже у меня присутствуют Мышки, я-то не этот подкушали Прекрасно, видим Вот пакетик Подъема